Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале коллеги адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, в судебной практике и свое мнение относительно событий и правовой тематики. Сегодня поговорим о знаменитой 228-й статье Уголовного кодекса. Затронем позицию государства относительно наркотиков и судебную перспективы таких дел. Я приведу алгоритм действий при задержании по подозрению в хранении или распространении наркотиков. Борьба с наркотиками – одна из приоритетных целей, декларируемых современным мировым сообществом. С наркотиками в России активно борется государство. Законодательством предусмотрена строгая ответственность за соответствующие нарушения. В первую очередь, это статья 228 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. И статья 228.1. Устанавливающая ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Немалая доля осужденных привлечены к ответственности по статье 228.2 за нарушение правил оборота наркотических средств. А также по статьям 228.3 и 4 за незаконное приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств, то есть веществ используемых для изготовления наркотиков. Помимо статьи 228 со всеми ее вариациями, ответственность за незаконный оборот наркотиков установлена также статьями 229 ⁇ хищение или вымогательство, статьей 229.1 ⁇ контрабанда наркотических средств, статьей 230 ⁇ склонение к потреблению наркотических средств, статьей 231 ⁇ незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, статьей 232 ⁇ организация либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Статьей 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств. Также законодателем установлена административная ответственность за правонарушения, прямо связанные с наркотиками. В частности, незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, статья 6.8 КОАП, Пропаганда наркотических средств 6.13, потребление наркотических средств в общественных местах, статья 20.20 .20 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Общеизвестно, что за преступления, связанные с наркотиками, государство карает очень сурово. Сегодня не буду комментировать нормы закона и приводить судебную практику. Это может быть темой следующих видео. Ограничусь лишь напоминанием, что за хранение. Конопли массой более 6 грамм часть 1 статьи 228 может быть назначено наказание до 3 лет лишения свободы. В случае выявления сбыта марихуаны массой до 6 грамм до часть 1 228 прим, наказание составит уже от 4 до 8 лет лишения свободы. Если же масса указанного наркотического вещества составит более 6 грамм часть 3 228 прим, наказание будет назначено в диапазоне от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Я намеренно привел пример с коноплей – легким наркотиком, легализованным во многих странах и некоторых штатах США. Дискуссия между сторонниками и противниками легализации легких наркотиков сравнимы со спорами относительно оборота оружия в стране. Не меньший резонанс вызывает вопрос о соразмерности тяжести проступка, например, хранения 5 грамм конопли, строгости наказания за его совершение. Думаю, ни для кого не секрет, что основная масса осужденных по 228. Это либо потребители наркотиков, либо так называемые закладчики. По странному стечению обстоятельств, крайне редко в руки правосудия попадают действительно крупные наркодилеры. Но, как всегда, точку в таких спорах ставит президент, не так давно заявивший, что либерализовать эту статью не будут, потому что угроза для страны, и нации нашего народа очень велика. Необходимо заметить, что осужденные за преступления, связанные с наркотиками, крайне редко освобождаются условно-досрочно и никогда не подлежали амнистии в случае ее объявления. Контроль за соблюдением антинаркотического законодательства естественно возложен на правоохранительные органы. Причем такие функции возложены практически на все силовые ведомства. При этом рядовыми потребителями наркотиков и такими же сбытчиками в первую очередь занимаются сотрудники МВД России. В ходе не так давно анонсированной реформы ведомства, на мой взгляд, ограничились лишь Переименование милиции в полицию. Проблемы, имеющиеся ведомстве, сохранились. Не ликвидирована палочная система учета раскрытых преступлений. На прежнем уровне сохранился уровень сотрудников. С учетом изложенного, а также постулата сладости запретного плода, закономерно, что в сети правоохранителей попадают не только лица с зависимостью от наркотиков, но и достаточно случайные люди. Как и в некоторых своих предыдущих видео, рискую пойти против мнения значительной части зрителей. Вопреки высказываемым мнениям, я не топлю за полицейский, и у меня достаточно опыта защиты по уголовным делам, в том числе связанным с наркотиками. На основании своего опыта могу утверждать, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с наркотиками, в рамках правового поля практически невозможно добиться его прекращения. Лично мне известен лишь один случай прекращения такого дела – это небезызвестное дело Ивана Голунова. Но не стоит забывать, что на его защиту встало все журналистское сообщество, за исключением совсем уж провластных его коллег. Именно это обстоятельство послужило причиной освобождения Голунова. В основной же массе таких дел подозреваемому или обвиняемому остается надеяться лишь на себя и своего защитника. В случае, если вы причастны к обнаруженному сотрудниками наркотическому средству. Усилия защиты должны быть направлены на минимизацию негативных последствий, а не показную борьбу с ветряными мельницами. В случае привлечения к ответственности за хранение, достижимая цель – это назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Такое возможно. В случае же подозрений в сбыте наркотических средств необходимо доказывать отсутствие факта сбыта или неправильную квалификацию деяния. При благоприятном исходе и грамотной защите, Возможно, удастся переквалифицировать деяние на хранение. Такие прецеденты редко, но тоже бывают. Не стоит надеяться, что придет суперадвокат, заявит волшебное ходатайство и развалит дело. Любой адвокат действует в рамках закона, даже адвокат по назначению. Конечно, приглашенный следователем адвокат не будет особо напрягаться, но, скорее всего, он даст совет, как с минимальными потерями выйти из сложившейся ситуации. Лучше же самому знать, как действовать на первоначальном этапе. Если же наркотическое средство вам подбросили, нужно принимать принципиальное решение. В этом случае только вы сможете решить бороться за свои права и доказывать свою невиновность, либо смириться с обстоятельствами и надеяться на снисхождение отечественной правоохранительной системы. К сожалению, случаи фальсификации и доказательств случаются. На лицо уже упомянутое дело Голунов. В современных условиях любой может оказаться в таких условиях и будет вынужден принимать соответствующие решения. Поэтому не будет лишним обладать минимумом знаний и действовать в соответствии с предложенным далее алгоритмом. При этом, если вы намерены бороться за справедливое решение, имейте в виду, что своей позиции вы противопоставите себя всей государственной правоохранительной судебной системе. Я не призываю смириться и плыть по течению, но осознавать возможные последствия необходимо. Не стоит рассчитывать на эффективность жалоб в суд или прокуратуру. Не стоит ожидать скорейшего разрешения ситуации. Нужно настроиться на противостояние сотрудникам полиции. Надо понимать, что есть законные процессуальные нормы, а есть реальность, которая очень часто с ними вообще не пересекается. Не исключено, что это противостояние начнется в отделе полиции и будет длиться долгие месяцы в условиях следственного изолятора. Почувствовав сопротивление, Сотрудники полиции приложат все усилия для склонения вас к своей версии. Итак, что нужно делать по делам о наркотиках? Сразу требуйте адвоката и возможности позвонить родным или близким. Такое право вы имеете с момента остановки на улице и доставления в отдел полиции. Полицейский лукавит, утверждая, что на данном этапе можно обойтись без адвоката. Это не так. Конституционный суд еще в 2000 году четко сказал, право на адвоката у человека появляется сразу, как только ограничена его свобода. Если вам отказали в адвокате, обязательно напишите об этом в протоколе задержания или досмотра. Помните, в большинстве случаев адвокат по назначению заинтересован лишь в скорейшем завершении следственного действия. Поэтому от услуг такого адвоката желательно отказаться и настаивать на приглашении вашего адвоката. Его фамилию, имя, отчество и телефон в идеале нужно знать наизусть. Если такого адвоката нет, то по телефону сообщите родным или близким о доставлении в отдел, вменяемой статье и нуждаемости в адвокате. Если у вас требуют взятку, вступайте в переговоры и при первой возможности сообщите в надзорные органы. Не пытайтесь решить ситуацию предложенным вариантом. Для вас это лишь способ выиграть время. Например, можно попросить отсрочку для сбора денег. Если вас отпустят, сразу звоните по известным телефонам правоохранительных органов и детально рассказывайте о случившемся. Если попросят поучаствовать в задержании вымогателей, соглашайтесь. Изначально заявите о том, что наркотики подброшены. Как правило, наряд полиции доставляет гражданина в отдел, где в присутствии понятых проводится личный досмотр. Во всех документах с вашим участием указывайте на непричастность к преступлению и нарушениях, допущенных сотрудниками полиции. При наличии возможности не будет лишним незаметно включить на телефоне диктофон или видеокамеру. Если вы не употребляете наркотики, требуйте проведения медицинского свидетельствования. свидетельствование проводится в диспансере. Чистые результаты будут вам только на руку. Не оставляйте без присмотра и не выпускайте из рук личные вещи. При проведении досмотра ничего не доставайте из карманов или сумки самостоятельно. Пусть полицейские все достают сами. Не берите ничего, что дают вам сотрудники полиции. Ни воду, ни еду, ни салфетки, ничего. Требуйте сделать смыв с рук и срезы ногтевых пластин. Взять образцы волос для проведения экспертиз. Отсутствие следов изъятого наркотического вещества будет свидетельствовать о непричастности к вменяемому преступлению. Внимательно прочитайте протокол досмотра или задержания. Укажите свои замечания и подпишите протокол. Обязательно проверьте время оформления протокола. Неточности и ошибки в указании времени очень часто являются основанием для признания следственных действий незаконными. Перечеркните все пустые места, исключите возможность внесения записей после оформления протокола. Если вас досмотрели не сразу после доставления, с вашими вещами сотрудники полиции проводили какие-либо манипуляции или допускали иные нарушения, необходимо подробно отразить это в протоколе. Если заметили или подозреваете кого-то, укажите в протоколе, кто и как подбросил вам наркотики, предполагаемые причины незаконных действий. Внимательно следите за тем, что изымается и как упаковывается. При обнаружении манипуляций пишите замечание в протокол. В дальнейшем при ознакомлении с делом адвокат будет проверять, правильно ли оформлены передачи вещества на экспертизу, его осмотр следователям и помещение в камеру вещественных доказательств. Есть вероятность, что сотрудник полиции допустит ошибку. Убедитесь, что понятые видят все происходящее. Сообщите им о нарушениях сотрудников. Например, о том, что вас досматривают уже второй раз. Сначала досмотр был в отсутствии понятых. Об этом обязательно нужно сказать понятым и указать в протоколе. Если у вас нашли что-то при таком неформальном досмотре, постарайтесь запомнить, где было дело. Возможно, все попало на уличные камеры. Чем больше нарушений вы запишете в протокол, тем лучше. При этом не обязательно писать свои замечания непосредственно на бланке. Достаточно в соответствующей графе протокола написать замечания, изложены на отдельном листе. Сотрудники полиции до подписания протокола обязаны предоставить вам возможность написать свои возражения. Не подписывайте объяснения с признанием вины. Разумно пользуйтесь правом, предусмотренным статьей 51 Конституции. Оперативники в обмен на признание могут обещать мягкий приговор или угрожать заключением под стражу в случае отказа. Не поддавайтесь и не доверяйте полицейским. Главная их задача – добиться признания, а ваша судьба их совершенно не интересует. Объяснения, конечно, не являются доказательством по делу, но они будут использованы в ходе допроса и при избрании меры пресечения. Многие вспомнят о положении статьи 51 Конституции праве не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Данным правом нужно пользоваться с осторожностью. Лучше не отказываться от показаний, а заявить о желании давать показания в присутствии своего адвоката. При этом желательно, но не обязательно указать его фамилию, имя, отчество и контактные данные. Отказ отвечать на вопрос о причастности к обнаруженным наркотикам будет выглядеть по меньшей мере странно и повлечет соответствующие выводы при расследовании дела и в суде. Сотрудники полиции могут предложить предоставить вам адвоката по назначению. В таком случае нужно осознавать, что на этапе получения объяснений закон не обязывает сотрудников обеспечить вам защитника. Поэтому от такого защитника обязательно нужно отказываться и настаивать на приглашение именно вашего адвоката. Если вас ударил полицейский, зафиксируйте это как можно скорее. Во всех протоколах и иных оформляемых документах указывайте, что вас избили сотрудники полиции. Это нужно в целях обеспечения последовательности показаний. Вы не вдруг вспомнили, что вас когда-то побили в полиции, а утверждали это с самого начала. При наличии крови постарайтесь оставить ее следы на труднодоступных местах. Например, снизу сиденья стула. При первой возможности обратитесь в медицинскую организацию, где ваши травмы опишут. Это может быть медицинский пункт следственного изолятора или городской травмпункт. По возможности необходимо пройти медицинское освидетельствование в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это можно сделать не только по направлению сотрудника полиции, но и на платной основе. Можно потребовать вызвать скорую помощь прямо в отдел полиции. Необходимо найти свидетелей, которые видели вас до задержания и смогут подтвердить отсутствие телесных повреждений до общения с сотрудниками полиции. Ни в коем случае не подписывайте протокол допроса с признанием вины. Следующий этап после общения с оперативниками – это допрос следовательным или дознавателем. Первые показания самые важные, поскольку именно на них потом будет опираться суд. По большому счету, при наличии признательных показаний при расследовании дела, показания в суде будут лишь формальностями, поэтому важно, чтобы вы сразу отрицали вину. О правилах поведения на допросе и порядке его проведения